Всем привет! В эфире «Кулинарная пропаганда» и я, Дмитрий Фреско. Друзья мои, спасибо вам за теплые слова и поддержку. Это очень важно для нашей маленькой команды. У нас в воздухе отчетливо запахло весной. И пора уже выбираться на улицу, к живому огню, к живому ощущению с друзьями товарищами. Кстати, насчет товарищей. Встречайте! Мастер изготовления настоек, наливок, ликеров, всевозможных закусок к ним. Канал «Алкафан». Привет всем! Привет, Димон! Привет, Димыч. Что там у вас? Конец зимы виден? Давно уже виден. Весна во все поля. А вы уже открыли пляжный сезон? Кое-кто открыл. Ну, правда, в гидрокостюмах. Что ты сегодня готовишь? Я сегодня начну засаливать этого красавца, карпа, для горячего копчения. А ты что будешь куховарить? Ну, а я собираюсь сегодня приготовить лойму лохи. Только лохи это не то, что ты сейчас подумал. Лосось по-фински. Приступим? Поехали. Пока тезка занимается карпом и коптильней, разожжем огонь. Россиянам надо достать из дальнего угла гаража или балкона пыльный закопченный мангал и привести в божеский вид. Ближайшие соседи финны в это же время достают свежую доску. Мы идем на рынок знакомому мяснику за свининкой, а они к рыбаку за лососем. Мы режем и маринуем, они чистят и присаливают, приперчивают. У нас только угли готовятся, а они уже готовы поедать своего луэму лохи, потому что запекали его прямо у горячего костра. Пока огонь разгорается, пойдем в дом, займемся готовкой. Понадобится только доска, такая, чтобы на ней поместилось филе, несколько гвоздей и молоток. Идеальный вариант для закрепления рыбы березовые колышки. Почему и на березовые? Да потому что береза плохо разгорается по сравнению, например, с сосной. Но в наших краях береза не растет. Даже дрова вы будете смеяться. И те апельсиновые, и оливковые. Поэтому только гвозди. По деревянной колышке надо предварительно наметить отверстие. Это можно отверткой сделать. Доску хорошо бы предварительно замочить в воде хотя бы на полчасика. Рыба сейчас дорогая, это точно. Красная в особенности, но я считаю, что для какого-нибудь особого случая вполне себе можно позволить. Я тут занялся кое-какими подсчетами и вышло, что если купить рыбу целиком и разделать ее на части самостоятельно, то это будет дешевле, чем покупать все то же самое раздельно. Смотрите, с одной тушки вы получите два филе, хребет с приличным количеством мяса, и голову. Одно филе может приготовить так, как я сегодня. Другое засолить. Кстати, сырое филе дешевле малосольной рыбы раза в два. Из головы и хребта получится отличный уха на целую семью. Ну что, пойдем к огню? А теперь надо поставить эту доску почти вертикально и присматривать за рыбой. Сразу заброшу картошку в угле. Только надо ее фольгу завернуть, чтобы не обгорало. Димыч! Что? Как там у тебя успехи? Коптильную готовлю копчением. А ты чем занимаешься? А у меня лосось уже запекается. Сейчас соус пойду делать. Значит, соус. Для него я измельчу... Штучки 3 маринованных огурчика, хотя лучше бы, конечно, использовать соленые. Зелень и йогурт. Смешаю с этим делом все. В качестве зелени у меня сегодня мята и петрушка. Пожалуй, надо бы добавить чеснока, соли и черного перца. Вы же ориентируйтесь на свой вкус. Теперь другое дело. Пойдем за рыбой. Так, что тут у нас? Рыба похоже готова. Картошка тоже похоже готова. Забираем в дом. Осталось только сервировать. Да. Димон. Тут я. У меня карп закрутился. У тебя как дела? У меня съемка запеклась. Вот что получилось. Высылай по скайпу кусочек, а я тебе в ответ карпа. Здорово получилось. Я Рома даже через монитор чувствую. Спасибо тебе за компанию. Пока. Вот такой у нас между собойчик образовался. Обязательно зайдите на канал Димыча. Ссылку я оставлю под видео в описании. На сегодня это все. Напоминаю всем про лайки и репосты. Почаще встречайтесь с друзьями, по поводу и без повода. Спасибо за компанию. Всем пока!